Доброго времени суток. Это Сергей Николаевич Кирко. Хочу с вами поделиться пятью жизненными уроками успеха от природы. Урок номер один. Ему мы можем научиться у простого дятла. Да, ребята, именно у дятла. Этот урок называется урок реалистичной фокусировки. Дятел долбит дерево для того, чтобы достать себе червячка. И многие думают, что он делает это бездумно. Но дятел на самом деле очень большой реалист. Он понимает, что одним ударом он не перешибет дерево пополам. И он фокусируется на определенных действиях в определенной точке. То есть делает он это как эксперт и профессионал. Он долбит в одно место, он долбит в одну точку. Он, еще раз говорю, он хочет достичь своей цели. Это червячок, который спрятался в дереве. И он достигает своей цели. Не отступает, не долбит с разных сторон. Он делает все точечно. И делает это все с постоянством завидным постоянством многие люди какой урок можно отсюда вынести многие люди хотят не долбить дерево сфокусированно в одно место хотят вообще его не долбить они хотят получить не червячка а целую змею и они предпочитают для этого не долбить дерево совсем они думают что можно пока в подожьях э Дерево в листве и просто найти сразу большую змею и заполучить огромный результат. На самом деле волшебной таблетки не бывает. Любой результат приходит только через правильные сфокусированные усилия или действия. Второй урок природы это урок потока, который мы можем увидеть у рыбы. Рыба всегда плывет против течения. И она делает не от того, что она тупая, глупая, не понимает, что делает. Она плывет против течения только по одной простой причине. Если она будет это делать, то мимо нее пройдет больше поток воды, она получит больше кислорода и больше еды проплывет мимо нее. Многие люди не хотят плыть против потока, не хотят выходить из зоны комфорта. Люди хотят плыть по течению и думают, что в их жизни придут возможности которые плывут по течению но так как они плывут одновременно со своими возможностями по течениями то они к ним никогда в жизни не придут только люди которые пойдут против потока только люди которые выйдут из зоны комфорта смогут увидеть и почувствовать больше возможностей и добиться большего результата третий урок жизни запачкай морду кровью ему можно научиться в львином прайде у львят львята учатся всегда у старших своих они смотрят на взрослую особь, они повторяют все за ними, они делают все правильно. И они учатся все это делать не в теории, а на практике. То есть они все это делают. И они по ходу охоты пачкают свою морду кровью. Сначала они пробуют одно, потом пробуют другое. И потом приходит именно их время охоты, и они уже готовы к ней. Многие люди хотят, не запачкав морду кровью, выйти на охоту и получить результат. Многие люди, закрывшись дома, изучают различную теорию, учатся охотиться не у львов, а у зайцев. И когда приходит время охоты, они понимают, что без практики теория мертва. Вот вам еще один урок природы. Четвертый урок, с которым я хочу поделиться с вами, это социальный урок. Он называется, ему можно научиться у собаки, он называется «Повиляй хвостом первый». Сейчас на дворе 21 век. И э, неважно чем, как занимаются люди. Важно, как ведешь себя ты в социальном обществе, в социальном статусе. Важно, насколько ты полезен этому обществу. И важно, насколько ты хочешь отдаваться и делать добро людям, которые находятся вокруг тебя. Собака ведет себя следующим образом. Вспомните, ребята, из своей жизни. Когда ты встречаешь на улице собаку, она не думает о том, что сначала ты меня приведи домой, накорми, э помой, положи спать, а только потом я повеляю тебе хвостом. Собака сразу делает это первой, не задумываясь о том, важно это, не важно, нужно, не нужно. У нее такая природа. Она первая влияет хвостом, и она не думает о том, что ты неблагодарный или что-то в этом роде. Но она делает это так, что ты сам... Хочешь потом сделать все, что нужно ей. То есть ты сам потом идешь навстречу. И это очень важный урок. Ведите себя, ребята, так и друзья, чтобы сами люди захотели последовать за вами. Ведите себя так и не ждите отдачи. И делайте это первыми. Ведите себя так, как хотели бы вы, чтобы люди относились к вам. Пятый урок успеха от природы можно увидеть у змеи. Он называется «Не нужно ныть». Когда змея рождается, у нее нет ни рук, ни ног, у нее другое зрение. Она не ходит, вернее не ползает и не жалуется. Я инвалид, у меня нет ножек, у меня нет ручек, у меня плохое зрение, я родилась не в той стране, мне никто не помогает, меня родители бросили, потому что я вылупилась, их не было рядом. Вот именно этому уроку можно научиться в природе у змеи. Если что-то не так, змея просто меняет шкуру и живет себе дальше и не жалеет о том, что произошло в ее жизни. Она просто делает и все. Многие люди жалуются, ноют на то, что у них чего-то не хватает, что им кто-то не помогает. Посмотрите на змею, она ведет себя так, животное инвалид в кавычках, что мы даже побаиваемся ее. Станьте таким существом в бизнесе. Если вам понравилось то, чем я сегодня поделился, если я вам был полезен, если вы задумались о пяти уроках природы, которые нам преподает жизнь, о том, как успешны мы можем быть и что нам мешает, ставьте лайк, палец вверх, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой инстаграм, буду рад пообщаться.